Всем привет! Вы на канале ⁇ Заработать в интернете ⁇ И сегодня у меня на обзоре новый хайп-проект, на котором можно зарабатывать криптовалюту до икоин с вложениями. Смотрите, я очень долго выбирал данный проект, старался выбрать, чтобы он был новеньким. И данный проект, он новый, работает где-то ну, недельки-две, наверное, работает, не больше. Также я его сравнивал с другими проектами. Сейчас я вам на примере это все вот покажу. Вот есть майнинг биткоин. Работает уже полгода. Видите, все как классно по посещаемости. 4 миллиона на данный обмен. Также вот еще один майнинг. Также работает уже 6 месяцев. Еще один работает. Вот 5 месяцев. И вот 3 месяца. А этот работает всего на все равно 2 ну, недели. Я по отзывам здесь посмотрел. То работает он 2 недели. И отзывы вот свежие. Это 4 минуты, час назад, 6 часов назад. Это вот на Траст-пилоте отзывы оставляю. также. В этом хайп-проекте есть награды и подарок. Давайте посмотрим раздел ⁇ Награда ⁇ Здесь за то, что мы оставим отзыв, на Trustpilot мы получаем дополнительно 20 дагекоинов. Также в твиттере мы сделаем, выполним задание, получаем 25 дагекоинов. Также здесь есть подарок, когда вы внесете сюда минимальный депозит 70 дагекоинов, вам дадут здесь одну игру, вы можете сыграть и выиграть какой-то тут приз из данных призов которые здесь вот написаны давайте вернемся на домашнюю страницу регистрация здесь простейшая вставляем здесь дохикоем кошелек и нажимаем войти и нам за регистрацию дают 1 терахеш мощности бесплатно также здесь вот написано за данный проект здесь вот снятие средств счастливые шахтеры вот статистика здесь здесь все очень просто зарегистрироваться купить мощность начать майнинг и выводить выводы здесь автоматически и средства зачисляются в течение 24 часов 7 дней в неделю каждый день можно здесь выводить здесь вот последние выводы люди выводят вот 577 738 дайкоина ну и так далее также здесь вот есть крыловосточная поддержка, безопасность, стабильность, низкие комиссии. Также здесь есть множество языков. Вот нажимаем на глобус, выбираем здесь язык, я выбрал русский. И внизу написано тут новости. И здесь как создать учетную запись. Просто вставляем кошелек Дэникова и все, мы уже зарегистрированы минимальный вывод здесь 70 дагекоинов ну и так далее так переходим к кабинету вставляем сюда дагекоин кошелек и нажимаем войти я взял дагекоин кошелек с биржи Binance и вам рекомендую пользоваться биржей Binance вот я здесь зарегистрировался 7 августа 0 рефералов вот моя мощность 1 Терахеш и ежедневно я получаю по 0.11 коинов. Здесь будет ваша партнерская ссылка Вы будете здесь зарабатывать, давайте посмотрим Получается они нам предлагают 5% от каждой облачной энергии, совершенной вашим рефералом То есть, когда вы перейдете по ссылке, зарегистрируетесь и Купите мощность, я заработаю 5% в мощности. Не в Дагекоинах, а в мощности. А мощность уже потом будет зарабатывать криптовалюту Дагекоин. Здесь у вас вот есть баннеры, можно разместить на разных буксах, сайтах, где можно размещать рекламу. Итак, вот купить мощность, заходим. И здесь есть калькулятор. Вот, к примеру, мы покупаем... 10 терахеш это будет 84 дегекоина ежедневная прибыль 1 дог ежемесячная 34 дога я сейчас для проверки сделаю депозит у меня есть 85 дегекоинов а далее через пару дней я увеличу свою мощность, нажимаю раздел депозит минимальный депозит здесь 70 дегекоинов это порядка 5 долларов, создать адрес депозита и на этот адрес мне нужно перевести минимум 70 дагекоинов. Если мы переведем, допустим, 60, то мы просто потеряем свои средства. Копирую кошелечек, перехожу на биржу Binance, вставляю, перевожу всю сумму, которая у меня есть. Получается 82 дагекоина. Сейчас мы выровняем. Так, друзья, сейчас я переведу 82 дагекоина и продолжу данное видео. Итак, я продолжаю данное видео. Видим 5 из 6 подтверждений. Перехожу на майнинг проект Doge. Обновляем страничку и видим мой депозит успешно зачислен. 82 Dogicoina. Переходим на приборную панель. Смотрим. На балансе у меня 82 Dogicoina. 1 terahash далее нажимаем купить мощность и здесь выбираем 10 не получится 9 а если поставим 9 и 5 9 и 6 Получается 9,7 мощности. И нажимаем купить. Вы успешно приобрели 9 ТГ мощности. Переходим на приборную панель. Видим на балансе у меня уже 10 ТГ. И ежедневно я здесь буду получать, получается, по 1. 15 до И вот мой баланс. Итак, переходим в награды. Я это сделаю уже, когда закончу видео. И написать здесь отзыв. Копируем вот эту вот ссылку. Вставляем в браузере. Переходим и пишем здесь отзыв. Ну, предварительно вам нужно будет зарегистрироваться на Trustpilot. Здесь люди оставляют отзывы. Не бойтесь, данный сайт Он очень популярный И в нем, как мы видим 48 миллионов пользователей Ежемесячно заходят на данный сайт Пишем сюда отзыв Получаем 20 догекоинов Переходим в твиттер Выполняем вот это задание Получаем еще 25 догекоинов Вот такой, друзья, сайт Также здесь есть поддержка Можете по любым вопросам писать в службу поддержки. Также вот часто задаваемые вопросы здесь есть. Можете прийти ознакомиться. Кому данный проект интересен, ссылку я оставлю в описании. Через 2-3 дня я сниму еще одно видео. Сделаю здесь еще один депозит. И будем проверять данный сайт на платежеспособность. На этом у меня все, всем желаю хороших заработков, отличного всем дня и всем пока.